Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Сегодня Today нас есть лекция 61. Тема Future Continuous. То есть, будущее, продолженные, длительные, непрерывные действия которая будет происходить в будущем, который имеет продолжительность какую-то длительность или непрерывность, как в активной форме, так и в пассивной форме. Например, я буду писать э, с 3 до 7 значит продолжительность будущего времени это то, что нам подходит. Или я завтра буду целый день отдыхать. Или э, завтра мы целый день, будь, целый день будем работать. Это все в будущее время имеет продолжительность. В активе это когда-то мы что-то или я что-то делаю, или вы что-то делаете. Вы будете прыгать целый день завтра. Значит, это будет актив. Если э, вам будут писать или вас будут или вас будут мыть вы находитесь в пассиве дорогие друзья, в этом формате мы отработаем актив и пассив еще раз напоминаю, актив это когда я, мы, он, что-то когда мне что-то, или вам что-то, или тебе что-то, или ему что-то, это пассив когда я, допустим, буду читать на следующей неделе, это будет актив, а когда мне будут читать, это будет пассив. В данном случае, в течение следующей недели, смотрим на предложение, в течение следующей недели я куплю этот автомобиль. Как мы можем сказать в обычном фьюче, будущем времени, просто я куплю этот автомобиль, или завтра я куплю этот автомобиль. Допустим, tomorrow I will buy this car. Это простое предложение. Ничего сложного тут нету. Тут продолжительности в будущем нет. Непрерывности нет. Здесь констатация факта. Завтра я куплю этот автомобиль. Это будущее время, будущее, но оно не определенное. А чтобы оно было continuous, имело продолжительность, надо сказать, что на протяжении недели или в течение следующей недели или в течение семи дней здесь продолжительность продолжительность я буду покупающим автомобиль вот оно и получается next week в течение следующей недели и на следующей неделе I will be I will be элемент will в будущем времени хоть отрицательное хоть э, э, утвердительное хоть вопросительное предложение Элемент will всегда в будущем времени употребляется. Глагол будущего времени какой? Be. Вот он. Buying покупающим. Буквально на следующей неделе I will be. Я буду buying. Покупающим этот автомобиль. Вот это in говорит о том, что это активная форма. Покупающий или покупание, буквально. Я буду покупающим этот автомобиль. Не забывайте про глагол надо быть. В каждом английском предложении должен быть глагол. Be это глагол в будущем времени. В настоящем это из а. He is, she is, it is, you are, they are, we are. Это вот все глаголы настоящего времени. В прошедшем глагол быть это was, если единственное число, или «were», если множественное число. В будущем глагол be вот он. Итак, это активная форма. Я буду покупающим. I will be buying. I will be buying. Если простое предложение, я бы сказал в будущем времени. Я куплю этот автомобиль. I will buy this car. I will buy this car. Я куплю этот автомобиль. Ту после will никогда не ставится частица. А здесь другое. На протяжении следующей недели, в течение семи дней, продолжительность огромная. Значит, надо глагол быть be buying. Буду покупающим этот автомобиль. эту актив. А как сказать в пассиве? Что мне в течение недели купят автомобиль? Никакое предложение в английском языке не начинается. Мне, мною, тебе, тобою. Это пассивная форма. Как же мы скажем, в течение следующей недели мне купят автомобиль. Ну все то же самое. Только надо вставить одно словечко. Вот это, посмотрите. Бинг. Бинг вставить надо. А слово buy это вот третья форма, потому что глагол неправильный. Бот. Бот. Buy это покупать. Бот буквально куплен куплено, куплены, не имеет значения не, или куплено ну, в данном случае куплен автомобиль бот zsk в течение следующей недели у меня буквально э, значит мне купят этот автомобиль глагол be есть, видите а чтобы сделать бот то есть куплен активным вот вставляет это словечко Которые тоже имеют окончание ink, так же как вот здесь я буду покупающим этот автомобиль. А здесь BING будет говорить, что это мне купят. Мне купят. Мне будет куплен этот автомобиль на будущей неделе. Глагол be есть в будущем времени. BING показывает, что это Значит будет куплен, что это.. Пассивная форма, потому что вставили bing. Бот это куплен. Куплено. Will показывает, что это будущее время. То есть надо запомнить, чтобы превратить актив в пассив. Не я куплю на следующей неделе этот автомобиль, а мне купят. Достаточно вставить одно слово. Bing. Bing. А слово глагол buy покупать брать как третью форму. Потому что глагол неправильный. Если бы был бы глагол правильный, нужно было бы добавить к нему окончание Д. Вот и все. Дорогие друзья, в этом формате мы тоже маленечко потренируемся в активной и пассивной форме. Вот разберем такое предложение. Понедельник, с 5 до 7 я буду учиться плавать в бассейне. Это актив. Почему? Потому что я буду учиться. Не меня будут учить, а я буду учиться. Это непростое предложение в будущем времени. Если бы я сказал, я буду учиться плавать в бассейне. Я бы сказал бы очень просто. I will learn to swim in the pool. I will.. Ту нельзя после вил ставить. Учиться. лен или стады. Плавать. Что делать? Значит, надо ту. To swim. In the pool. In, или in the water pool. Водный бассейн. Ну, не имеет значения. Можно и так сказать. In the pool. В бассейне. И здесь указывается, что понедельник с 5 до 7. Вот эту как в перфекте мы говорили какому-то моменту надо понимать, к 5 часам будет сделано что-то то здесь имеет продолжительность в будущем во времени и в прошедшем, если есть продолжительность то это тоже Continuous и в настоящем, если есть продолжительность это тоже Continuous и если в будущем сказано с 5 в понедельник до 7 я буду учиться плавать в бассейне все, это Future Continuous в активе. Потому что я буду учиться. Я буду сам в активе. Значит, что нужно для этого? Нужно глагол be обязательно в будущем времени. I will be. Видите? I will be. Я буду. Я буквально I will be. Я буду. Learning. Learning. Учащимся. Или изучающим. Тусвим плавать в бассейне. Я. Или, если на русский язык переведить: Я буду учиться плавать в бассейне. А буквально, чтобы это понять, я буду обучающимся плавать в бассейне. Ленин это изучение, обучение. Буду изучающим. Ленин это не глагол. Ленин это э, добавление. In это говорит, что я буду в активной форме. WILL – вот это сокращенное I will, I'll – это элемент will будущее время. BE – это глагол, который должен присутствовать в каждом английском предложении. LEARNING – изучающим, обучающимся плаванию в бассейне. Значит, не забывайте, в активе – это когда используется глагол «быть», и э, основной глагол изменяет свою форму с добавлением окончания ink. Ink. Эту актив. Почему? Потому что это с 5 до 7 имеет продолжительность. Я буду с 5 до 7 обучающимся плаванию. Бельонинг. А теперь подумаем. А как, как же будет в пассиве? Как сказать в пассиве? Ведь актив – это когда я буду обучаться. А пассив – это когда меня будут обучать. Ничего не надо мудрить. Надо вставить только одно слово. Вот оно. Бинг. Все. Это означает, что меня будут обучать. Я не Здесь было «я буду обучающимся». Потому что «инг» есть в глаголе. Здесь в глаголе «инг» нету. Здесь окончание ID. иди. Это глагол правильный. А если он правильный, и в таблице глаголов неправильных нет, значит, к правильному глаголу надо добавить окончание вот этого д, иди буквально. И вставив вот это слово, бинг, все, это меня будут обучать плаванию бассейне, Но обязательно с 5 до семи если просто меня будут обучать значит здесь это простое будет предложение английское тоже в пассиве а здесь в пассиве но когда continuous когда есть продолжительность и вот об этой продолжительности будет говорить в пассиве вот это слово being потому что здесь мы в активе learning, learning. мы в активе я буду обучающимся, буду учиться плавать сам в бассейне. Я буду обучающимся, я буду покупающим или я буду читающим. Это я все в активе. Инг есть, я в активе. А здесь, пассив, это вот этот learning. learning, И чтобы этот пассив сделать активным, вставляется вот это слово бин. И получится, что... Не я буду обучающимся, не я буду покупающим, не я буду продающим, не я буду читающим, как вот здесь в активе, а меня будут. Вставил одно слово. Бинг. И вы, ваш пассив станет активным. Давайте, дорогие друзья, закрепим наши успехи. Мы видим, здесь девушка моет посуду. Здесь есть активная форма и пассивная форма. И о том, что это фьючер контейнер, говорит о том, что есть промежуток. Есть продолжение с часу до часу 30. Как в активе, так и есть в пассиве. С часу до часу 30. Будет совершено какое-то действие. Митье посуды. Это мытье посуды будет с часу до, 30, э, до часу 30 будет полчаса на протяжении полчаса происходить как в активе, так и в пассиве и надо заметить чем отличается актив от пассива но давайте сначала вспомним как сказать в будущем я буду мыть посуду может завтра, но неважно. я буду мыть посуду, как мы скажем это простое будущее время я I буду будущее время элемент надо will и что дальше? тут не ставится глагол I will wash я буду мыть I will wash глагол какой? wash мыть will это элемент будущего времени глагол есть, значит предложение составлено I, элемент будущего времени will, он всегда ставится хоть отрицательный хоть утвердительные, хоть вопросительные, will должен быть в будущем времени. I will. Глагол какой? Вошь. Мою посуду. My dishes. Все. Глагола быть нету здесь. А вот здесь же везде глагол быть есть. Посмотрите. И в активе глагол быть есть. И в пассиве. Значит, чтобы было континьюс, чтобы было продолжительность, я буду мыть посуду. С такого-то по такое время. В будущем. эту продолжительность. Здесь нужен глагол be. В обычном предложении мы уже сказали. I will wash. В обычном предложении в будущее время. Я буду мыть посуду. I will wash. А здесь. I will be. I will be. Be. Надо глагол be. Если мы хотим подтвердить продолжительность вот эту Продолжительность, что часов часу до часу тридцати нужен глагол be. Буквально I will be. Will – это элемент больше времени. Я буду washing, моющим мою посуду. Ink говорит, что это активная форма. Моющим буквально. Как Инг увидели, это активная форма. Я буду моющим be – глагол, без которого не обойтись без be – I will общем неправильно, глагола нет и вот этот глагол быть я буду моющим мою посуду это когда будет продолжительность в будущем времени с часу до часу 30 я буду моющим мою посуду а как же сделать, сказать что мне будут мыть посуду с часу до часу 30 Все то же самое. Все то же самое. Только надо вставить вот это бинг. А слово вошит уже не будет моющим в активе, а будет в пассиве. И би означает пассив. Пассив. И вот этот пассив, чтобы сделать активным, вставляется поэтому вот это бинг. И оно показывает что не я буду мыть, а мне будут мыть посуду. I will be being washed my dishes. С часу до часу тридцати мне помоют мою посуду. А если я скажу I, I will be washing, это я буду мыть мою посуду. I will be washing. Это я мою свою посуду с часу до часу тридцати. А когда мне мой, I will be being washed my dishes. Ничего сложного. Дорогие друзья, чтобы эту нашу кашу съесть, еще поработаем в этом формате. Здесь тоже актив, здесь тоже пассив. Значит. Девушка говорит, что завтра я буду встречаться с этим мужчиной с такое-то время, с двух до трех. Вот. А То есть я буду встречать этого мужчину. А в пассиве будет сказано, что меня будет встречать этот мужчина. Меня будет встречать этот мужчина. Или меня встречают. В активе это то, когда я встречаю. Пассив это когда меня встречают. Итак. Как сказать в будущем времени Завтра я встречу этого мужчину Не с двух до трех, а просто встречу Это простое будущее время Tomorrow Элемент will надо Значит, I will Встречать как? Meet Tomorrow I will meet This man Этого мужчину Буквально завтра я буду встречать эту мужчину. Tomorrow I will meet this man. Все, я завтра буду встречать эту мужчину. Или встречу эту мужчину. Tomorrow I will meet to this man. Я встречу этого мужчину. Это актив. Это простое, вернее, предложение. А чтобы оно было в континуусе, то есть имело продолжительность, непрерывность, нужно подчеркнуть ее. И вот это как раз, что завтра с двух до трех эта непрерывность, продолжительность говорит о том, что нужно менять эту форму. Не просто будет, я встречу эту мужчину, I will meet the man, а Здесь с двух до трех я буду встречающим. Я буду встречающим. Вот оно. Tomorrow from ту uh, to, to, till. I will. То есть from с двух до трех. I will. Я буду. I will be. Глагол есть обязательно. Be. Я буду встречающий meeting to this man. To this man. Этого мужчину глагол be есть буду митин встречающим этому мужчину когда я встречу этого мужчину простое предложение будущего то be не будет вот этого просто мы говорили уже I will meet the man я встречу этого мужчину I will meet I will meet the man, Этому мужчину а здесь указано с двух до трех непрерывность продолжительность Процесс. Значит, здесь используется глагол be. И я буду буквально meeting, встречающим этого мужчину. А как в пассиве сказать, что не я буду, а меня будут встречать? Значит, ничего сложного нету. Вставляем вот это бинг, bing А глагол meet, который вот здесь был, я была встречающая, я была в активе. В пассиве будет met met, глагол meet, значит, met, это неправильный глагол, и третья форма тоже met, met, I will be being met to men, если глагол правильный, то к нему прибавляется окончание д, здесь неправильный будет met. Дорогие друзья, наш урок номер 61 близится к завершению. Как всегда, необходимо обобщить наш пройденный материал. Давайте вспомним. Как сказать «Я буду читать»? Это простое будущее время. I will read. Я буду читать. Элемент will есть. Глагол read есть. Я буду читать. Никакого тут не надо. А как сказать мне будут читать. Тоже будущее время. Элемент will надо использовать всегда. А значит, как сказать, что мне будут читать? Надо использовать глагол be. То есть быть в будущее время. Это простое. Но мне будут читать. И глагол основной read, он будет в прошедшем времени. А поскольку это глагол неправильный, то будет его третья форма red и так, чтобы сказать в будущем времени в простом будущем времени что будут читать не строго трокта семьи а просто мне будут читать эту книгу там завтра или когда простое предложение мне будут читать I will be red мне будут читать I will be red два изменения надо поставить глагол быть be и глагол читать поставить в третьей форме глагола поскольку он неправильный третья колонка I will be read мне будут читать а если я буду читать I will read это простые предложения но мы же сегодня разбирали будущее в continuous когда оно имеет продолжительное время от и до мы говорили там Сейчас у до двух я буду читать, завтра, как мы скажем, буквально я буду читающим, потому что это актив, надо использовать в глагол быть в будущем времени это be и читающим будет не read а reading, ing вот это будет говорить о том, что это активная форма. Итак, я буду завтра с трех до семи читающим, как мы скажем. I will глагол be be читающим как reading с 3 до 7 или с 3 до 5 все, активная форма есть а как сказать что мне завтра с 3 до 7 будут читать или с 3 до 5 будут читать я буду находиться в процессе, но в пассивной форме. Мне я буду читать. Ничего не надо. Вставляйте одно слово. Bin. Bin вставляйте. И будет I will. D. Be Bing. А читать, брать третью форму. Форму red. Уже не буду читающим, как мы говорили раньше, не reading а будет red. I will be bing red. Мне буду читать. Ничего не поменялось. ставили одно слово bing и глагол основной read поменяли на red, на прошедшую форму. Пассивная форма red поменяется на активную, станет пассивной благодаря bing. Вот это вставленное слово bing Будет говорить о том, что мне читают. Я не активный. Мне читают. I will be being Red. Мне будут читать 100 по 7. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок номер 61 завершен. Я желаю вам успехов. Подписывайтесь на мой канал. Кликайте, делайте комментарии. Делитесь ссылками в конце видео со всеми, с кем вы пожелаете. Всего вам доброго. See you later. Пока. Пока. Увидимся.